Всем привет, ребят, желтый мужик а, Правда, правда, сегодня я совсем не желтый В последние 4 дня я проверял, проверял, может ли человек выжить без интернета Как выяснилось, может а, Что случилось? Там, примерно в четверг в общем, все навернулось, линия полетела и так далее Точнее, хотел сделать лучше, сделал как обычно кое-что хотел улучшить. Вот. Но дело в том, что это вот сегодняшняя запись вместо анекдота, уже извините. Ой, в общем, в двух словах таким образом. Примерно полкилометра проложенных проводов сетевых, штук 15 этих зажимчиков. Вот. Масса проверочных тестов, почему не работает маршрутизатор так работает, так не работает. Сюда втыкаешь, работать, сюда не работаешь. У меня просто интернет от соседа там. Вот. И вот этот вот провод туда-сюда, по крышам, по заборам, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. В общем, четыре дня без интернета. И вот интересно, у меня такие две мысли возникли, что интересно, как мы там двадцать с лишним лет назад на самом деле, ну, жили, работали без интернета, и нормально. Все было в порядке. А сейчас нет, 4 дня не было, да, нет, как бы я не умер, все в порядке, но вот чувствую, что сработает засада, что-то не так вот, ну, сегодня, слава богу сейчас, что уже, около 6, а 7 час все, я закончил, последний сделал уже проводку, все проверили, нашли причину проблемы, не поверите я, кстати, приобрел вторую специальность, я сейчас могу обжимать провода, сетевые вообще на раз-два, вот Фишка оказалась потрясающей. Мне тут приезжал мастер, блин, диагностику делал, 6 часов вместе со мной лазил, там позавчера было. Нифига не нашел. Мы сегодня сами разобрались. Оказывается, визуально все нормально. Но в клеме... Ай, блин, нету с собой здесь. Ну, короче, вот в этом, что мы втыкаем в сетевой, там проводы. А Бело-желтый, оранжевый, бело-какой-то синий, бело-какой-то зеленый, бело-какой-то коричневый. Так вот, обычно вот как бы, ну... Мы предполагали, что второй будет бело-синий-синий, бело-зеленый-зеленый. Фигли! Оказывается, бело-желтый. Желтый, оранжевый. Бело-зеленый, бело-синий, бело-зеленый, бело-не. Бело-оранжевый, белый. Бело-зеленый, синий. бело зеленый, -зеленый. бело бело оранжевый белый бело зеленый синий бело синий зеленый. Ну и потом уже бело-коричневый, коричневый. Вот из-за этих двух проводков, которые мы ставили вот наоборот. Бело-синий, бело-зеленый. То есть, как бы интернет через компьютер есть, а через роутер нету. Короче, кто роутер подключает, ребят, проверяйте это канал, если сами обжимаете. Вот. А анекдот такой очень коротко. Это все знаете, старый. Машина поломала, человек подъезжает к мастеру, или куда-нибудь. Вот, и там мы с посмотрели, заменили, сделали, все, и дают чек, значит, на оплату в оплате. А, запчасть. Доллар, замена 99. Неудоуменный водитель спрашивает: а в чем дело? Почему такая разница? И как бы. И вот зараза. Я сегодня вспоминал они да тут не помню, как же там. Там хорошая, красивая фраза звучала, но смысл в том, что а сделать запчасть это одно, как бы достаточно быстро, тем более она штапована, грубо говоря. А вот знание, навык найти, где в этой, в тысячах деталей та самая, которая не так работает, и как ее быстро легко заменить, стоит дорогого. То же самое у меня получилось с этими проводами. Дорогого стоило. Четыре дня убил на это дело. Ну вот я теперь знаю, какие провода, куда включать пекать. Ладно, извините за бред, ребятки. Все, этот самый, что у нас, практикум, продолжается. Кто на шашлыках, тот на шашлыках, не вопрос. Вот. А я сейчас доустановлю в эту дырку кондиционер. бим Вот. И, наверное, я так понимаю, многие не поймут вообще, что за практикум, как продолжается... Вот, если кто-то самый-самый крутой досмотрел это мое безумное видео, вот, и, может быть, у вас тоже не совсем понятно, что за практику, что он дает, чельканите под видео, напишите вообще, желтый, не понимаю, на какой хрен мне это нужно, этот практикум, эти анекдоты и так далее. Ну, свою точку зрения, потому что что-то у меня не получается сформулировать так, чтобы это было. У -у -у -у -у. Так, все, запись заканчиваю, ребята, счастливо. Кто, так, Катя точно шла в практику, я знаю, у нее вторая неделя, кто там еще собирается идти, подтягивайтесь, кто выпал, возвращайтесь, кто идет на майский на отдых, хорошего вам шашлыка, отдохнуть, выдохнуть и с новыми силами после праздников рвануть вперед. Встретимся в паблике, ставьте лайки, счастливо, пока, вами был желтый.